Здравствуйте, друзья! 8 октября 2022 года в 6.00 на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автотрассы и погибли три человека. У граждан Украины это событие вызвало взрыв радостных эмоций, тогда как в России начались поиски ответов на два главных русских вопроса. Что делать и кто виноват? Для получения ответов на эти вопросы президент России Владимир Путин, отпраздновавший накануне свой 70-летний юбилей, раздал поручения с целью выяснения причин и ликвидации последствий происшедшего, а также издал указ об усилении защиты Керченского моста с весьма странной формулировкой про возложение полномочий по организации этой защиты на Федеральную службу безопасности. Как известно, возложить можно, например, венки на могилу или, в крайнем случае, на кого-то какую-то ответственность. Но возложить полномочия это уже похоже на сленг, обремененного санкциями и опотустороненного бункерной изоляцией чмыря. И все же. Каковы причины этого праздника жизни и реальные меры, предпринятые Кремлем по его предотвращению в будущем? Версий, надо сказать, множество. Но, как ни странно, ни одна из них не может претендовать на глобальность, а меры по предотвращению подобного в будущем похожи на латание дыр в старом и сплевшем кителе. Первое, что бросилось в глаза, это прокатившаяся по Москве, Волна репрессий в отношении российских военных после взрыва на участке моста, проходящего по территории Украины. Росгвардия и ФСБшники вдруг резко бросились арестовывать именно военных. Но взрыв-то произошел на мосту. Причем тут военные? Военные в качестве козлов отпущения за взрыв на мосту, проезд по которому контролируют сори контролировали спецслужба охраны Минтранса и спецподразделение Росгвардии, согласитесь, это довольно странное направление поиска решения проблемы. Но это, так сказать, первая половина обычного российского пазла, который называется Наказание невиновных. Вторая обязательная его часть ⁇ награждение непричастных. Вот в этой части просматривается что-то новенькое. Как сообщает телеграм-канал Рамзана Кадырова 5 октября 2022 года, Владимир Путин указом номер 709 присвоил Рамзану звание генерал-полковника Росгвардии, которое Рамзан пообещал оправдать авансом. Как мы понимаем, Рамзан слов на ветер бросать не любит, но потрепаться, однако, не прочь. К тому же он упорно взбирается по карьерной лестнице. А из его риторики типа «если бы я был министром» или «главнокомандующим» и так далее, невооруженным глазом заметно, что метит он как минимум в кресло Шайгу. На фоне ряда неудач в ходе спецоперации России против Объединенных сил НАТО на Украине, российские силовики очередной раз продемонстрировали неспособность эффективно решать поставленные задачи. В тексте указа Путина так и говорится – в целях повышения эффективности мер защиты. Это означает, что хваленные российские меры по защите любимого железобетонного путинского детища оказались неэффективными. В результате произошла очередная перегруппировка зон ответственности в силовом блоке России. Обрушившийся фасад, заявляющий о своей монолитности российской системы власти, очередной раз обнажил ее прогнившее нутро. Конфронтация между Минобороны, ФСБ, Разгвардией, ЧВК Вагнер и Кадыровскими нацистами привела к очередной управленческой неразберихе, целью которой является обнуление рейтинга руководства вооруженных сил России. И все же, в чем состоит сакральная причина взрыва на Крымском мосту? Причина, на мой взгляд, проста: взрыв на мосту – это отличный способ мотивации новомобилизованных россиян. И с этой задачей, как мы видим, отлично, или скорее на троечку, справился Рамзан Ахматович. Кадыровские нацисты, как известно, слывут крупными специалистами по мотивации боевого духа бойцов российских вооруженных сил. Однако некоторые особенности их мотивационной работы по терминологии ведомства, возглавляемого Владимиром Гундяевым, взывают к небесам об отмщении. Дело в том, что российские военные, мотивированные вооруженными силами Украины, зачастую бегут с поля боя. Как сообщил 24 канал, на основании данных украинских спецслужб, кадыровские нацисты приняли решение о замене наказания для потенциальных дезертиров. Если раньше они их расстреливали или применяли децимацию, то теперь они их просто насилуют. Такие деяния не могут остаться без реакции со стороны бога-христиан. Если ранее этот бог уничтожил Садом и Гоморру горящей серой, то 8 октября 2022 года он же пролил горящую смолу на любимое детище российского лидера, обрушив два пролета автодорожного полотна. Становится очевидным, что христианский бог таким способом хочет вразумить потерявших страх кадыровцев и мотивированных ими при помощи садомского насилия российских военных преступников. Как известно, христианский бог поругаем не бывает, поэтому взрыв на Крымском мосту можно воспринимать как еще одно напоминание обезумевшим от самовызвеличивания россиянам, что заведение военных действий против Украины, носителем суверенитета которой является весь украинский народ, им уготован ад и вечная муки.